И всем добро, ребят. Сегодня мы с вами продолжаем играть в стори Теллера. И что-то делать надо, да? Глава 12. Эдип. Ч ⁇ это такое? Злюк убивает отца и женится на матери. Я твоя мать, я твой отец. Так, блин. Ну, они не хотят убивать, блин. Злюк, эм, у Крохи и Пышки божнились Злюка, ну они не хотят убивать друг друга, как? О, может быть тут заменить на Пышку? Блин, ну Крох не хочет ее убивать, а? Точнее Злюка. А нафига ему убивать свою маму, а? Кстати, реально. А Попробуй вот так вот, я твоя мать, я твой отец и без свадьбы. Так. Так. И, короче, вот так вот, злюка и кроха тут стоят, и...